Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. И сегодня мы поговорим о мироздании. Ну, не в глобальном смысле, а снова о форме Земли, но немножко с таких позиций интересных, как доказательство в суде. Необычная такая позиция. Дело в том, что появился инцидент, он не новый, но как-то он мимо моего сознания проскользнул, я на тот момент не интересовался данной темой. А сегодня он всплыл снова, я его изучил. И, в общем, какой момент? В Америке, вот, штат Джорджии, вот, город Джорджии суде, написателя подал один человек в суд, что он в своих книгах обещал заплатить 15 тысяч долларов тому, кто докажет, что земля шар. Он написал ему, тот говорит, это у вас ваши фантазии влажные, это не доказательство Тот подал в суд. Вот. Так вот, он не смог привести ни одного доказательства того, что Земля – шар. Ну как? Для, имея в виду доказательства, которые бы имели вес в суде. Вот. Так что, друзья, на сегодняшний день нет, повторяю, ни одного доказательства того, что наша Земля – шар. Ни одного доказательства, которого имело бы вес в суде. Для суда то, что вот было приведено, это не является доказательством. Это является только влажной фантазией. Примечательно то, ну, можно было бы назвать этот суд ангажированным, проплаченным или еще каким-то. Примечательно то, что хоть этот товарищ и обращался да, к науке вот, но ну, за помощью, чтобы его как поддержка была да, со стороны вот, научных товарищей, но они готовы были выступать только на голубых глазах, где-то писать книги, а когда дело коснулось суда, ни один из них не встал на его защиту, ни один из них ему не помог. Ни НАСА, ни Роскосмос с Рогозиным, никто, ни Илон Маск вообще, никто, никто, никто, ни астрономы, никто не встал на его защиту, никто не привел своих доказательств шарообразности Земли. Но я уж не говорю об Архимеде, но тому простительно или кто там еще и Эвклид, и да, математики, ну, они из могил не могут встать да, им как бы простительно так вот но, друзья, заметьте это не значит, что суд доказал что наша земля плоская, нет этот суд не показал что наша земля плоская, треугольная квадратная или еще какая-то, нет суд показал только то что, повторяю, нет ни одного доказательства того, что наша земля является шаром Таких доказательств на сегодняшний день просто нет. Ни у НАСА, повторяю, с их снимками, ни у кого, потому что он в суде приводил, конечно же, эти снимки НАСА. Но нет, снимки не являются этими доказательствами. Вот как-то они я не изучал, как он приводил эти доказательства. Была какая-то там суд судмедэкспертиза, просто экспертиза с этой стороны. Но ничего не мешало НАСА выступить в суде. И раз и навсегда положить спор. но нет, они продают свои глобусы, да, где-то там рассказывают о том, что земля шар, ха-ха-ха-ха-ха, все остальные шизофреники, но как дело касается выступить в суде и привести доказательства, они все в кусты. Все в кусты. Вот, это очень примечательный факт. Повторяю, вот, прежде чем говорить, что суд проплачен или ангажирован, вот, просто вот вот этот момент выясните, что Ничто не мешало выступить в защиту того, что Земля шарообразная, всю научную элиту, да? но она вот предпочла отмолчаться. Поэтому нет, как минимум для суда штата Джорджия таких доказательств на снемочный день не существует. Ну вот, друзья, пожалуйста, если кто-то будет требовать говорит, что Земля ха-ха-ха шар, можете сказать... Пожалуйста, давайте встретимся в суде Вы докажете, что Земля шар И пусть на вашу защиту встанут и Луны Маски НАСА, Рогозин с Роскосмосом Математики всех мастей Все-все-все, пусть-пусть они докажут Это очень интересный момент Ну что ж, на этом все, друзья Благодарю за внимание, до следующего выпуска